всем привет Вы на канале заработать в интернете сегодня я вам хочу показать кран на котором можно без вложений зарабатывать криптовалюту трон и выводить себе на кошелек крипто кошелек здесь можно не только трон выводить сейчас страничка подгрузится и я вам покажу какой еще можно выводить bitcoin шиба лайткоин салану я вам не советую и дагикоин также, кто еще не знает о CoinMarketCap, также рекомендую здесь зарегистрироваться и смотреть за криптовалютой. И сейчас, как говорят, пришло время коронов. Как видим, все красное. Это у нас из-за того, что крупная биржа FTX, она немножко соскамилась. Вот если мы посмотрим по CoinMarketCap, Самая крупная биржа у нас Binance. А на втором месте была биржа FTX. И сейчас она куда-то улетела. Я даже не вижу, где она. Ну, вот она, на 58-м месте. Ее токен обрушился, и из-за этого вся крипта также обрушилась. И сейчас можно вот на вот таких вот кранах зарабатывать криптовалюту без вложений. Данный кран у меня будет... Э, вкладке заработок без вложений вы переходите попадаете на страничку и вот у меня здесь trx краны вот именно два самых таких жирных крана которые я здесь оставил которые платят и сейчас мы в этом видео убедимся что данный кран платят также вам хочу порекомендовать сегодня или завтра уже крайний срок будет стартовать вот бинди игра кого здесь еще нету Рекомендую ознакомиться с данной игрой, перейти ко мне в телеграм-канал, почитать новости за игру и поучаствовать в данной игре, так как в данной игре можно заработать как и приглашая людей, так и на полном пассиве можно здесь заработать. Сейчас вы, пройдя по моей партнерской ссылке в игру, вы получаете два бесплатных корабля, которые после старта данной игры будут стоить... 0.1 BNB А сейчас вы это все получаете бесплатно То есть вы бесплатно получаете 0.2 BNB Ну чтобы их потом активировать Когда запуск будет Вам нужно на активацию каждого корабля 0.06 BNB То есть вы получили два корабля Вам нужно будет пополнить баланс На 0.12 BNB Это примерно 40 долларов И после старта игры активируйте. И далее нажать кнопку автоплодки. Ну, это все интересно. Перейдите, посмотрите вот эти вот видео. Или вот это вот оно длинное. Здесь полностью все рассказано за игру. И кто что не поймет, кто захочет поучаствовать, пишите мне в личку. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Чтобы зарабатывать на данном кране, здесь есть 4 вида заработка. Первый Способ заработка это просматривание рекламы, далее просматривание рекламы в активном окне и шорт-линки. Также здесь есть кнопочка ⁇ Спасибо ⁇ Если вы первый раз, вы там можете выполнить задания и заработать бесплатно вот эти монеты, а далее монеты обменять на криптовалюту Tron. И есть здесь система уровней. Чем больше вы проводите на данном кране тем больше вы здесь собираете Сатоши, тем больше вы здесь заработаете так вот и четвертый способ заработка это конечно же кран на кране можно вот, сделать 80 сборов за день здесь мы разгадываем капчу разгадываем вот, антибота 3 12 2. и нажимаем кнопочку собрать сатошики и есть еще пятый способ заработка это решение арифметической задачи от нажимаем квиз и здесь либо же мы решим задачу получим получается 150 тысяч коинов либо же мы не решим и получим минус пять тысяч коинов и здесь вот 78 разделить на 56 ну, я не знаю сколько это будет 1 и 4 нажмем play инвалид claim ну да ладно давайте перейдем в рассматривание рекламы здесь вот посмотрели 30 секунд заработали 80 тысяч коинов ну и так далее давайте перейдем выведем наши сатошики и убедимся что данный кран он платит данный кран платит на крипто кошелек фауцет итак выбираю здесь троны. здесь у меня вот подсвечивается сумма сколько я получу на кошелек 1 и 9 тронов почти два трона и нажимаю кнопочку вывести итак good job нажимаем здесь OK, видим баланс по нулям, перехожу на криптокошелек Faucet Pay, обновим здесь страничку. Итак, видим Киди Кран платит Сатошики у меня на балансе. Кому это все интересно, все ссылки будут в описании. На этом у меня все. Всем желаю больших заработков, всем хорошего дня и всем пока.